А здесь у нас живет еще зайка. Посмотрите, вот у нас возле кухни ест вашу петрушку, предназначенную для вас. Зайка! И вообще не боится уже никого. Вот он у нас такой. Вкусная петрушка, причем выбирает сельдерей и петрушку. живет на воле у нас. Покрупнее, чем его братья, родные и сестры. Петрушка должна была украшать ваши блюда и улучшать их вкус. Но она это делает для зайки. Зайка. Не убегает. Все, уже понял, что ему... А нет. Понял, что ему ничего не грозит. Все уже съел. Все, что можно, съел. Тут есть для него заступники. Говорят, лучше петрушку есть не будем. Да говорю, есть заступники, которые говорят, что даже петрушку готовы не есть. Конечно, пропитываться должен. Мало ему всего огорода. Тут нужно прийти на петрушку, да? Да, кролик, чайка.